Друзья, привет! Рад вас видеть на нашем канале, на нашей встрече с Павлом Бондарем, основателем проекта Evolution Life. Это сервис по определению своего предназначения, своих сильных сторон. И сегодня для вас будет очень много подарков. Для вас сегодня будет очень интересная беседа, глубокая. А на самом деле, это обычные беседы, которые проходят вечерами в наших семьях. Но мы хотели сегодня поделиться с вами, потому что... Одна из наших задач, это, ну и одна может быть из миссии даже, это такая трансформация и влияние на наше окружение, чтобы мы все были чуточку мудрее, чуточку счастливее, чуточку добрее, поэтому вот подарок от нас вам. Павел Бондарев, встречаем. Согласен ли ты, что уму нашему нужна какая-то философия? Вот это то, что нам прежде всего необходимо освоить. Человек сначала туда пошел, перезагрузился. Быть счастливыми, здоровыми прямо сейчас. Я проанализировал свою жизнь. Знания, кто я, кто у тебя другие люди, как мне с ними взаимодействовать. Человек потерялся, не зная, чем ему заниматься. Туда входят просто такие невероятные вещи. Оценить своих друзей, да, свой ближний круг. Это самое главное качество. Потому что когда кризис, тогда ты готов меняться. Когда у тебя типа все хорошо, ты думаешь, что ты все делаешь правильно. Как принято, здесь на острове Бали на Намасте, дорогие друзья Привет, друзья Необычная сегодня будет встреча И я долго думал Как все это ассоциировать И как это все описать и передать И у меня пришла очень интересная аналогия О том, что я хочу рассказать О тех людях, которые меня окружают Вот у меня внутренне Мне захочется заявить Об этом миру, какие есть крутые люди, какие есть крутые проекты, какие есть масштабные идеи, то есть как вообще сейчас меняется мир, что его ждет там 5, 7, 10 лет. Вот, я тебя сегодня обязательно спрошу про твое видение, про твое мышление. А если немножко рассказать, сегодня у меня есть возможность помучить Павла Бондрио, прям копнуть где-то глубоко, может быть, ты даже никогда не давал такие интервью, потому что у меня есть что вспомнить. Мы с тобой уже знакомы более семи лет, и для меня Павел Бондарев, кстати, основатель проекта Эволюция. «Эволюция.лайф». Мы сегодня еще об этом будем говорить много. И я помню еще Пашу, когда ты был основателем фрилайфинга. И это было очень крутое движение. И я просто бы делился о том, что когда я приехал на Панган, я на тебя смотрел как на гуру. То есть ты, ты для меня был такой, знаешь, человек, который реализовал свою мечту свободный, богатый, успешный, такой вот, у тебя прям энергия через тебя шла. То есть видно было, что ты прям весь светишься, что хочется к тебе как-то поближе прикоснуться. А еще интересный показатель, что все тебе говорили. То есть, ну, куда не придешь, и все там, Паша Бондарев, проект, там, проект фрилайфинг, там, а ты Пашу Бондарева знаешь, и там, я, что за Паша Бондарев, загуглил, посмотрел. И для меня это было такой, моей какой-то мечтой чтобы было сообщество, приезжали люди, я мог им помогать, там, обучать их. И те тогда уже на остров приезжали, сколько, 8 лет назад на духовные там, практики, ты прокачивал людей, это круто. И потом познакомились мы с тобой уже поближе, на острове Симинья, о, Самуи, когда мы проходили вместе с тобой ретрит випасы, на ну, молчание. Всем, кто смотрит сейчас и был в Дипабаване, ребята, Классно. <смех> Хорошо, очень школа. Я прошел 8 ретритов. Ты на штук тоже, наверное, 6-8, да? Слушай, я прошел именно ретритов 3. Но один по гонка в Индии, 10-дневный. И затем 2 ретрита в депапапавании. Но медитация со мной вот с самого такого момента моего первого ретрита и каждый день. Мы сегодня обязательно поговорим про медитации, про практики, про коруну. Я сейчас еще чуть-чуть подводочку. И представьте ситуацию, когда семь дней 40 молодых людей, девушек, женщин, соблюдают аскезу там, в питании, в голодании, в молчании. Там, смотреть на лицо нельзя, глаза лучше не смотреть. И совершают собственную практику. И после 7 дней есть возможность поделиться опытом. Вот. А разговаривать очень не хотелось, но ну, мне лично. И выходит Паша, ну, все обычно там 3-5 минут. Выходит Паша, и на 40 минут, я не знаю, что это был, ченнелинг тогда, это поток что это было там какое-то поле и ты что-то так красиво прям задвинул так четенько вот все вот так сидели смотрели с такими глазами неожиданно это было попали на какой-то такой мини-тренинг потом ты поблагодарил встал и ушел и, и, и такое молчание никто не хотел выходить потом сидели молчали вот поэтому у меня с тобой целая жизнь можно сказать прошла в моей тоже реализации и ты для меня такой очень близкий друг, который, вот я когда тебя вспоминаю, ты такое солнышко, все время светишь, все время позитивный. И последнее наше с тобой соприкосновение, оно происходит здесь, кстати, в твоем доме, за что я тебя благодарю. Так получилось, что Паша уезжает и передает свой дом нам, нашей семье, и мы сейчас здесь записываем видео, это такой прекрасный дом. И, Паша, настоятельно неделю у меня будет с утра, чтобы мы занимались практикой. За что я тебе так, Паш, благодарен. Вообще это лучшие просто, не знаю, минуты с утра, когда ты уделяешь медитации, там, уделяешь своему телу. Поэтому мне как бы очень интересно передать это людям. Я вижу, как это меня трансформирует, меняет. Сколько во мне появляется энергии, страсти, жизни. То есть я как будто начинаю… вот там, пробуждаться, да, как будто начинаю такой что-то во мне начинает вот, играть хорошее. И я очень хочу этим поделиться, чтобы ты рассказал обязательно про аффирмации, рассказал обязательно про корону, почему именно эти комплексы, рассказал про, э, ну, можно сказать, наверное, предназначение, да, поиск вот тех пониманий, наверное, осознания тех сильных сторон, с которыми мы родились, для тех людей, которые может быть, только или встают на духовный путь, там, путь самосознания, или в, в их жизни что-то не то. Вот сегодня мы не пойдем глубоко, а вот первые такие азы, вот как ты меня, да, можно сказать, с утра будешь. И вот первый вопрос по поводу эволюции, откуда она пришла, как она реализовалась, что в тебе такое произошло, что это инсайт, что это голос, как ты принял эти знания, откуда, как это собралось? Все начинается всегда с намерения, с глубокого запроса. И мой запрос, он сформировался в тот момент, когда вот этот успешный успех, эта социальная реализация, где ты просто гонишься за внешними признаками успеха. Ну, например, ты начинаешь больше зарабатывать деньги, начинаешь покупать себе там больше красивой одежды, начинаешь путешествовать. Это вроде вот гонишься за вот этими штуками в надежде, что это сделает тебя счастливым. А по факту ты испытываешь какую-то семинутную радость, и потом все это приедается, и ты не понимаешь, что на самом деле делать. И вот эта вот деятельность, которой ты занимаешься для того, чтобы заработать эти деньги, чтобы создавать себе такой лайфстайл, она превращается просто в какую-то рутину. И вот этот вот момент, когда я честно с собой поговорил о том, что э, я реально… вот э, Живу просто на самом деле в компромиссе, максимум, наверное, на 2% своей реализации. И я понимаю, что я хочу чего-то другого. Даже если я там пять раз куда-то слетал на отдых, я вынужден снова возвращаться, потому что привязан делами к одной стране, к, одной городе, к одному городу, а мне хотелось этой свободы. То есть тотальной свободы, чтобы я мог путешествовать по миру, я мог быть в каждом месте столько, сколько я хочу, и чтобы... Мне не нужно было заниматься какой-то деятельностью именно ради денег. То есть мне хотелось делать что-то такое, вот в чем у меня энтузиазм, чтобы я просыпался э, с таким чувством, что «Вау, я сейчас займусь каким-то вообще любимым делом», чтобы был, знаешь, вот такой стимул быстрее лечь спать, чтобы быстрее проснуться, включиться и заниматься вот этим делом. Я не понимал, что это. То есть у меня был такой большой вопрос, ну, а, вот, а в чем моя миссия? Вот для чего я, Страсть. да, и я хотел вот эту тему найти для себя. И похождение по большому количеству тренингов, я в тренинговой индустрии работал около 8 лет, я, соответственно, много всего проходил, но все это был какой-то такой достаточно поверхностный уровень, да, какой-то там социальной реализации, но не глубина. Не вот эта тема реально страсти, не тема миссии, предназначения, не что-то такое высокое. Поэтому приходилось себя искусственно стимулировать, но потом в какой-то момент мотивация прошла. И я решился на очень такой смелый шаг, и с одной стороны безумный, я решил просто выгрузиться из всех процессов и проектов, всего того, что приносило мне деньги, и остался в нуле осознанно. То есть некая такая жертва под идеей того, что если я останусь в нуле в частоте, то на этот ноль, на эту частоту что-то придет, что мне по-настоящему подходит. Для этого нужно освободиться, что не подходит. Например, если человек хочет создать отношения, допустим, там, близкие, да, там, семейные, с другим человеком, но при этом он находится в каких-то отношениях, которые, допустим, не развивают, ему вначале нужно завершить вот эти отношения, отпустить их для того, чтобы на чистое пространство уже привлечь другие отношения. И бизнес – это тоже отношения. То есть это отношения с определенным количеством людей, с определенным количеством запросов, это отношения там, с партнерами, с клиентами, там, с поставщиками. С кучей там разных подрядчиков. И так же, как личные отношения, мы же стремимся к счастью. И важно, чтобы в отношениях мы чувствовали вот этот стимул расти, чтобы отношения, они обогащали обоих, чтобы всем становилось более классно, чем отдельно. То есть хорошо, когда отдельно друг от друга хорошо, но вместе еще более круто. И вот бизнес – это такое, такая же форма отношений. И если что-то делать, то важно делать это по любви. Потому что иначе это то, что я называю бизнес проституции, Когда ты делаешь какое-то нелюбимое дело для того, чтобы получить деньги. Это то же самое, когда, допустим, ты встречаешься с каким-то человеком, которого ты не любишь, но получаешь какие-то бонусы, исходя из этого. Вот эта тема глубокой внутренней честности перед собой, она создала вот этот импульс на то, чтобы я просто отправился в путешествие. Тогда это была Индия, потому что это культовое место, куда люди едут искать себя. Я хотел искать разных гуру, разных учителей, кто бы привел меня к теме понимания, кто я есть. И вот эти вот поиски, а потом я в, в Таиланд добрался. И Это какой год? Сами. Какой год? Да ты был поехал... 2009 -го года. То есть в 2009 году ты уже все отпустил, и вот с этой как бы, свободы, с этим намерением поехал познавать себя и мир, да? 2009. А. Да. Причем не имея каких-то запасов ресурсов, вот здесь тоже был такой момент стимула. То есть, с одной стороны, страшно. Потому что вот ты привык, уже настроил себе определенные схемы, ты уже знаешь, как зарабатывать деньги, что конкретно тебе делать, чтобы что-то получить, но это не приносило удовольствия. А тот момент, это момент такой романтики, что ты ничего не знаешь. Но вместе с тем я готовил себя к этому через медитацию, через аффирмацию, через йогу. Ну, медитация я там поверхностно занимался, просто делал упражнения на концентрацию. Но, понимаешь, я себя готовил к тому, чтобы перестать доверять уму, который ограничен определенными знаниями ну, того, что как бы есть, того, что я уже познал. А новые возможности, они лежат за пределами того, что мы знаем обычно. И поэтому я прокачивал интуицию. Для того, чтобы просто интуитивно куда-то двигаться, совершать какие-то действия, я не понимаю, какие, но Вселенная знает лучше. А как ты прокачивал интуицию? Что это, какие-то через медитацию или что? Учился ощущать? Вначале я изменил питание, потому что питание очень сильно влияет на познавательные функции мозга. Убрал мясо? Да. Что еще убрал? Сахар? Кофе? Кофе я сильно не фанател от кофе, сладости, ну, в принципе, тоже не был прям каким-то таким фанатом. Ну, как ну, ну, просто если до этого я ел, там, допустим, мясо, стейки там, каждый день там, или рыбу, я просто перешел больше там, на растительную пищу. Вот, и под, подъем энергии просто сильный, я стал более продуктивно, стал больше зарабатывать, просто изменение питания уже очень сильно повлияло. Ну вот, друзья, да, первый шаг э, к тому, что если у вас вдруг нет энергии или вас не вдохновляет ваша жизнь, нравится, посмотрите в сторону питания. Может быть, мясо, да? да. А дальше, соответственно, йога я где-то занимался по 2 часа в день по видео в большей степени. Да, ходил, да. Это девятый год был, 2009 год, да? Да, это даже начало, может быть, уже где-то там в 2008 году в конце, наверное, да, в 2009 -й. В 2008 у меня был жесткий кризис, я там потерял такую значительную сумму для себя денег, провел в минус мероприятие на стадионе, делал музыкальный фестиваль и жестко просел. То есть и мне нужно было как-то выкручиваться из этой ситуации, и вот так я как раз пришел к всем практикам, готов был меняться, потому что когда кризис, тогда ты готов меняться. Когда у тебя типа все хорошо, ты думаешь, ты все делаешь правильно, такая штука. Окей, и как появилась эволюция? Ну да, ты поехал в Индию, поехал там. Дальше, собственно, вот этот путь. Он начал соединять с большим количеством различных людей и различных знаний, которые приходили в мою жизнь по запросам. И я просто все эти знания проживал, перебирал, пробовал, испытывал на себе. И, кстати, таким образом я и монетизировался. тоже. То есть мне важно же было себя обеспечивать, а как? Ну, хорошо, на своей страсти. А что меня больше всего вдохновляет, что меня больше всего драйвит? Ну, развитие, собственное развитие. Это же если я был в тренингах 8 лет. Значит, тема развития. Просто мне совсем нравилось то, чем я там занимался. Я был больше организатором, вот, или там курировал других организаторов. То есть такой процесс. Здесь, а... пошел в Здесь я пошел в личную реализацию, но вот эта личная реализация, мой личный рост, естественно, прибавил какой-то уровень энергии, энтузиазма, смелости, потому что я первый в своем окружении человек, который просто взял и вот так выскочил на некую такую свободу, оставив вот эти настроенные процессы. То есть это очень сильно так, просто вот отпустив. И сколько длился этот период? Период поисков 6 лет. То есть 2009 по 2015 примерно, да? Нет, там даже там ближе к 2016. Но, но в этот момент ты был как раз был фрилайфинг. Да, да, да. То есть через фрилайфинг я себя реализовывал, то есть знакомясь с разными людьми, с разными учителями, впитывая разные знания, я транслировал э, то, что реально через себя пропускал и что было как-то интересно или как-то включало, я просто транслировал дальше всем тем людям, которые посматривали, но не готовы были решиться на такое безумие, отправиться в какое-то путешествие и самим все это проходить. Поэтому просто вот я основал такое сообщество, где по подписке я транслировал разные знания, или там, вот, добавлял туда еще там, разных интересных людей. Там, знаешь, там, по инвестициям вели подкасты там, с вице-президентом одного из ä, банков. Вот, там, по ценным бумагам. Или, допустим, там, тоже людей, которые больше какой-то такой духовный путь. То есть разные штуки соединял. Старался соединить тему денег с темой духовности, для того чтобы создавать такой определенный баланс. Но опять же потом в какой-то момент у меня был такой дисбаланс, баланс я больше ушел там псевдо опять же очень много общения там с монахами вот эти, там, ретриты тема монастырей И... То есть ты считаешь это псевдо духовность для меня это была псевдодуховность, потому что в тот момент я перестал себя реализовывать. И на самом деле, да, у тебя там нет каких-то там серьезных жизненных проблем, вроде там все окей, там спокойно, но одно дело, когда ты медитируешь в храме, а другое дело, когда ты находишься в социуме, реализуешься, ты являешься частью делового мира, и вот там ты являешься духовным, и опять же, материальное – это же просто… Тоже духовная, но просто в твердой форме, как вода, она бывает вот, жидкой, мы пьем чай, она бывает твердой, если заморозить, бывает газообразный, как пар. Вот, собственно, духовность, да, все пронизано духом, все пронизано информацией и энергией, это, собственно, научный взгляд на то, что представляют собой все вот эти твердые предметы, кванты, кварки, бозоны, нейтрино. Ну. Такая же тема. Поэтому все есть дух, которым пронизано. И материальное — это просто твердое выражение духовного. И если, соответственно, у тебя все в балансе, это говорит о том, что ты действительно можешь этот тонкий план провести в материальный план. Ты этому научился в достаточной степени концентрации, дисциплины для того, чтобы это поддерживать. Потому что есть вот эта иллюзия, да, когда люди там типа медитируют, занимаются йогой, но энергию нарабатывают, а куда они ее направляют, во что она идет дальше. Вот это вот очень важный момент. И вот этого пазла мне как раз и не хватало в большинстве учений. И дальше я нашел его в системе Идзин. Это система, которая около 5000 лет, она старше, чем там, всякие астрологии, там, нумерологии и прочие вот эти вещи. И эта система, она пришла в мир от человека, который основал китайскую цивилизацию, стал первым императором. То есть такая система государственного управления, которую дальше в течение 20 лет изучал Карл Густав Юнг, сказал, что чувствует своим долгом распространять это знание в англоязычной среде, создал свою типологию, на основе которой создали э, инструменты MBTI, которые пользуются самой богатейшей корпорацией мира. И Цукерберг менял свою команду через вот эту систему да, корни, которые уходят в Видзин. Илон Маск, Билл Гейтс проходил эту штуку там, создатель Netflix, Twitter. то есть вот миллиардеры они в теме вот этого знания. И это знание, оно используется, просто не все знают вот эту глубину, основу, но там всего 16 параметров они используют. Юнг использовал 8. Я использую 384 параметра, давая большую глубину вот этим оттенкам. То есть то, что я вытащил, изучая огромное количество знаний, которые брали основу в этом идзине, на основе которого даже информационные технологии тоже созданы. Потому что Лейбниц в 17 веке, вот эта тема, да, его двоичная система счисления, бинарный код, основа современных языков, Программирования, на котором, собственно, созданы программы, которые управляют этими всеми устройствами, на которых люди сейчас смотрят наше с тобой интервью. То есть эта же система, она тоже создана на базе «Идзина», потому что «Идзин» — это бинар, там вся информация представлялась в виде коротких и прерывистых черт. Шахматы, телеграф, восточная медицина, музыка. То есть э, все это является потомками системы Идзин, и она очень авторитетна в научной среде. Потому что, допустим, ту же самую астрологию в пух и в прах научный мир разнес. Нет ни одного научного подтверждения действенности астрологии. В Идзине нобелевские лауреаты, они вообще огромный респект выказывают этой системе, потому что структура чеческой ДНК, структура Идзин, она идентична. И Франсуа Жакоб, нобелевский лауреат, он просто расписал, что генетики XX века были бы, вероятно, очень удивлены. Увидев эту высокую степень соответствия, он расписал каждую гексограмму, относительно аминокислоты а юнг делал эту психологическую работу именно раскрывая архетипы то есть и эта система спешно сколько она вообще мощная и вот это изучение она собственно привело к тому что я познал себя свои сильные стороны свои таланты дальше начал смотреть на людей собирать команду понимать кто в чем может хорошо себя выразить и таким образом образовалась эволюция которая быстро стала популярна и распространяема потому что она дает ответ на самый главный жизненный вопрос кто я есть, каков мой потенциал и как я могу его реализовать. Если ты это знаешь, тогда ты начинаешь уже заниматься тем бизнесом, той работой, которая соответствует твоим врожденным качествам. А есть исследования, которые проводили в течение 25 лет исследовательский центр Гэллопа, 25 лет они пытались выяснить, вот что общего у самых крутых управленцев в этом мире, почему вот есть люди, которые влияют на высокие экономические показатели. Короче, что делают людей богатыми, вот, вот реально, что делают команды эффективными. 25 лет они проводили это исследование, прособеседовали около 80 тысяч самых крутых менеджеров и выявили такую тему, что революционная идея лучших в мире менеджеров – это то, что… У каждого человека есть врожденные качества, и важно сделать так, чтобы на работе он их проявлял. Невозможно человеку развить качество, которое ему не присуще от природы. То есть они говорят о врожденных талантах, и эта информация, она, это исследование, очень классно выражено в книге. Сначала нарушьте все правила, что лучшие в мире менеджеры делают по-другому. Она там продалась тиражом там, миллион экземпляров на тот момент. То есть это супер круто. И вот такую штуку мы создали, которая помогает реализовываться. Протестировали у себя, протестировали... То есть у нас 113 тысяч людей, которые воспользуются этой системой. Там Люди внедряли в свои бизнесы. Мы пробовали там на ранних этапах интегрировать в компанию. людей происходит рост. Когда мы, собственно, добавляем туда вот несколько вещей. То есть что мы туда добавляем? Мы добавляем вот это знание того, кем человек рожден быть, чтобы он мог больше свои сильные стороны раскрывать, где он может больше всего быть доволен. А счастливые люди... В команде это люди которые максимально продуктивно они должны находиться на своих местах добавление туда вот и спрашиваешь почему Каруна да потому что Каруна действительно это очень мощный мастер йоги я я йогой занимаюсь уже больше 10 лет я попробовал с разными учителями по а, разным направлениям йоги и все хорошие все классные но вот Каруна он просто the best он реально лучший ну, пользуясь немножко возможностью, пока ты пьешь чай, Паша сделал такую систему, что можно заплатить всего лишь тысячу рублей в месяц, и тебе будут открыты очень крутые, дорогие уроки короны будут медитации, будет твое конкретное понимание твоих сильных сторон. И раньше это стоило, ну, около, там, по-моему, 70 тысяч рублей, сейчас стоит тысячу рублей в месяц, но в этом позже. Просто у меня, знаешь, какой вопрос тебе? До того, как ты понял... Как ты нашел вот свое вот это осознание, можно сказать, не знаю, предназначение, или когда ты нащупал то, что работает, а у тебя было то, что не работает? Было? Проверял ты системы, там, проживал их? Ты знаешь, вот в большинстве систем есть какое-то рациональное зерно. Но есть какие-то такие ингредиенты, которые несут уже искажения, и получается вот совершенно не то блюдо. И это я встретил во множестве систем. Вот они что-то берут, и вот обычно это как-то связано там, с Идзином, глубина. Потому что если взять, там, например, ту там, же самую нумерологию, это все потомки Идзин. Если там, взять новомодный human design, да, это в большей степени Идзин. По крайней мере, начало, когда не было стратегии, авторитетов и всего остального. Был только и Идзин, описание гексограмм. И вот так система, она и стала захватывать. А потом люди добавляют какую-то от себя отсебятину, которая все ведется не туда, и все рушится. И получается, что люди чему-то очень сильно верят, потому что потрясающе логически звучит. Но внешнего доказательства не имеют. Вот почему как раз и важен этот духовно-материальный баланс? Потому что если ты правильно развиваешься духовно, у тебя и материальное тоже укоплено, оно растет, оно масштабируется. Это очень важно понимать, вот эти вещи, для того, чтобы не впадать в иллюзию. Нам нужны реальные материальные подтверждения, нашего истинного духовного роста. Потому что, если ты возьмешь любого духовного гуру, благоприятно повлияющего на мир, они были очень хорошо обеспечены ресурсами. В другой момент они к ним не привязывались, они направляли на разные благотворительные процессы, благотворительные дела. Но в них эти потоки просто шли, потому что ну, люди раскрывали другим людям сознание, раскрывали сердце. Вот это очень важный момент. Согласен ли ты, что уму нашему нужна какая-то философия, идея или может быть, программа, на которую он мог бы опираться. Вот я, допустим, в Human Design был 4 года, и, в принципе, мне ну, нравилось, я не был фанатом, потому что я сразу, когда входил в Human Design, мой первый аналитик, за что я огромная благодарность Наташе, она сказала, Саша, главное не фанатеть. А Рау Руху сказал... Это временный, ну, как бы временная программа, через которую ты вот с этого хаоса приходишь, ты ее проходишь, а потом выходишь из нее, типа освобождаешься. И ну, у меня это как бы расставание с Human Design было достаточно простое, потому что я в нем не был. А я знаю, что у тебя было очень, так, как бы, ты глубоко туда пошел, и потом было очень больно выходить. За что ты обиделся на Human Design? Давай, прям. Обида такое ужасное слово, нет какой-то обиды на Human Design. То есть, если мою историю затронуть с human дизайном, то самое первое соприкосновение, когда я прокачивал интуицию, все сразу понял, что это ограничивающая концепция, вообще даже как бы ни в коем случае. И люди, которые там, мне объясняли human design, human design, говорят, ребята, вы просто ну, засрали себе мозги, важно просто следовать интуиции и все. И Дао дзин, трактат Лао -дзи, который описан на основе Идзина, он объясняет ту же самую тему, что нам важно более, более интуитивно совершать путь, потому что если мы начинаем это делать логически, то система нас умертвляет очень важно потому что ты сразу же себя ограничиваешь и вот эта ошибка в human design очень сильная которая в принципе противоречит там очень многим системам в том числе например там и йоги да в котором через который мы устанавливаем вот эту связь и когда мы становимся такими, что мы можем просто ну, выходить за пределы общих рамок. да. Вот Я очень сильно рекомендую всем читать любимую книгу Стива Джобса «Автобиография йога», для того, чтобы просто посмотреть, каковы на самом деле наши возможности. Да вот в human design есть очень серьезное, очень серьезное ограничение заложено, что типа нет свободы выбора. Самое интересное, это что очень... это было специально заложено, потому что человек, который находится в системе, ну, например, ну, в той системе, которая была создана для управления, из нее необходимо было в какую-то другую систему выйти. То есть невозможно выйти сразу типа в простиление, ну, так считалось. Вот. И необходимо, ну, вот, была создана вот эта система, как я понял, для того, чтобы человек сначала туда пошел, перезагрузился, создал новую какую-то искусственную систему, то есть еще один костыль, а потом осознал, что теперь можно как бы идти дальше. Есть, ну... Там просто очень много таких нюансов, потому что, говорю, что в этой системе не было стратегии, авторитетов, типов изначально. Был просто и дзин, который назвали рейф и дзин. Но потом вот эти вот штуки, которые начали туда домешивать, они очень сильно стали ограничивать людей, Потому что, допустим, и это дается только на начальном обучении, когда дается, вот у тебя там такой тип, такая-то стратегия, авторитет, но это сферически в вакууме. И если ты никак не соприкасаешься с другими людьми, не участвует, не воспринимается в этот момент движение небесных тел, но ну, на более продвинутых, дорогих курсах дизайна, там уже им дают более глубокую информацию О том, что в зависимости от того, с кем ты общаешься У тебя уже может измениться Собственно, стратегия авторитет Вот когда вы вместе Потому что кто-то добавляет тебе, допустим, эмоциональное состояние Поэтому, несмотря на то, что ты отдельно Можешь решение принимать быстро, там, спонтанно откликаться То здесь там нужно некоторое время подождать Если, если вдруг там встал какой-то определенный Транзит, так называемый Тоже у тебя немножко конфигурация поменялась И уже необходимо по-другому Вот этих нюансов очень много Или, допустим из-за того, что большинство людей, которые э, не пробудились да, в этой же самой системе, но ну, несут просто заученное знание без глубокого проживания. И, Например, говорят, что вот э, проектору «окей, тебе нужно ждать э, приглашения», но не понимают, что такого. И человек он входит в пассивность, именно в состояние ожидания. А важно же ничего-то ждать в этой жизни. То есть мы здесь постоянно эволюционируем, нам важно постоянно развиваться. И за что тебя признают, за что тебя пригласят. И если ты круто развился в какой-то определенной Сфере, то есть ты раскрыл свои таланты, ты их круто проявляешь, за это тебя можно э, признать, куда-то позвать и так далее. Вот этих нюансов их на самом деле очень вообще много. Получается, это ментальное знание, которое ограничивает тебя. Вместо того, чтобы ты понимал, что на самом деле э, я человек, э, прежде всего, с большим количеством талантов, а я там, не манифестирующий генератор, проектор, там, рефлектор. Э, и если я думаю о себе как человек с большим количеством знаний, то тем самым я расширяюсь. Потому что мысли, они реально материальны, и они влияют. И дизайн он сделан на постулатах генетики. Генетика на, в то время была достаточно очень... Э, так сказать, такая тотальная Тема, там говорящая про наследственность И все остальное, а позже уже появилась Наука эпигенетика, которая Рассказывала о том, что да неважно там Какие болезни там передались по наследству Что-то еще, гены как могут быть активированы Так и деактивированы, я прям увлекся В погружение, в изучение эпигенетики Всем рекомендую книгу Гений в ваших генах, которая прекрасно просто описывает Эти процессы, это означает, что я могу своей волей там активировать или деактивировать определенные участки своей ДНК, определенные программы, вот, а не то, что я вообще вот там типа вообще ни на что не влияю, и вот я такой, мне вот передалась там какая-то генетическая тема, или вот я следую определенной программе, то есть все гораздо глубже. И когда я создал себе персонализированные аффирмации на тему того, кто я есть, mm -hmm. вот на основе типологии Идзин, да, в том числе, который Юнг использовал, и, соответственно, у меня произошло такое очень мощное расширение, которое противоречило многим концепциям дизайна, особенно стратегии авторитету, потому что я по-разному совершенно могу себя проявлять, у меня существуют там разные качества, я в себе их вижу, я просто вспомнил период, что я был гораздо более успешным, социально реализованным до вот этой концепции, и объективно я вижу, если я до гораздо более там успешен и более реализован и более счастлив, зачем мне какая-то концепция, которая делает меня менее счастливым, и тем более, что я перед своими глазами там из сотен людей, с которыми я соприкоснулся, включая этих всяких аналитиков, я не видел ни одного вдохновляющего примера человека, который реализовался, что-то глобальное там сделал для э, людей, и он там прекрасно реализован там в семье, там в бизнесе он занимается тем, что нравится, не зарабатывает просто, ну, там, на консультациях вот этой же самой системы. Если в тот же самый момент, я вижу, что, допустим, MBTI, да, который построен на типологии Юнга, основанный на Ядзине, это используют глобальные мировые корпорации. Они используют Human Design? Не используют, ну, нету такой, там, популяризации. Но вот это используют. Почему? значит, это дает какой-то больший эффект. Поэтому я просто за практичность, я понял, что и дзин, крутая тема, у меня сразу произошел резонанс. И когда я пошел именно в сами первоосновы, потому что это знания, которое включает в себя все остальные знания, вот через это я смог гораздо больше понять, кто я есть, а не с позиции чьих-то там интерпретаций, докрученных там в разных тем, эзотерики и прочие штуки. Я не эзотерик, я человек-практик. Мне важно, то есть я беру, провожу какой-то эксперимент, делаю, получаю результат. И вот это для меня объективно. Я получил результат, но ну, окей, это мой опыт. Если это, допустим, взять и там транслировать еще там на 10 тысяч человек, 50 тысяч человек, 100 тысяч человек, это работает, вот, окей, работает. Значит, есть в этом определенная закономерность. Вот это важно. Поэтому важно выходить из разных там концепций быть человеком более разумным для того, чтобы видеть вообще, как это реально влияет на процесс, становиться более мудрым, не держаться ни за какие ограничения и концепции. Это тоже очень важный момент, даже за те, которые тебе кажется, что там все понял, все познал, да нет, это вообще просто Такая э, небольшая там, э, единица информации от всего того объема, причем оно же не скончается. Вселенная продолжает расширяться, по словам ученых. То есть у нас появляются новые знания, новые технологии, новые идеи, постоянный прогресс. И нам самое главное... Это не в концепцию себя вогнать, стратегия авторитета, а именно больше работать именно со своим состоянием, для того, чтобы быть в состоянии, в котором мы естественным образом выражаем свои таланты. В дизайне этого нет. Там не говорится, вот вам такая-то медитация, вот вам такое-то упражнение, делайте вот это, там ну, чисто ментальная программа. И эта ментальная программа ложится на какие-то там ограничения людей, вместо того, чтобы сначала их освободить от этих ограничений. Ну реально, а как? То есть э, важно там либо какую-то терапию пройти, допустим, добавить именно темы осознанности посредством медитации. Аффирмации напоминает тебе о том, кто ты есть, это такой чистый эпигенетический инструмент, потому что каждое слово или мысль это электромагнитный импульс, который проникает в глубину клетки или активирует, или активирует определенный ген ну, как бы чистая эпигенетика. Вот. И, соответственно,. Когда ты в комплексе делаешь там, здоровое питание, ты занимаешься йогой, у тебя уровень энергии повышается, ты занимаешься медитацией, у тебя больше уровень ясности, больше уровень понимания. И тогда ты автоматически себя реализуешь, тебе даже не обязательно уже там, ограничивать себя там, знаниями там, того, кто ты есть. Важно это состояние. Вот это очень важный момент. Много людей, которые действуют исходя из какой-то концепции, полно тренингов, где людям дают алгоритм. Делать один, два, три, вот так. Люди делают. Но результаты этих тренингов, я сам знаю, потому что я из тренинговой среды вышел, они там процентов, может, там 10, 15, 20 и так далее. Почему? Если человек делает, но он делает не в том состоянии, в состоянии там неуверенности, идет на переговоры, там звонит какому-нибудь там крутому э, миллиардеру, какой-нибудь компании, его там все футболят, он разочаровывается, ну как, я же действую по алгоритму. А в каком состоянии ты действуешь? Вот это же ключевой момент. И есть такое э, научное исследование, которую проводили в Калифорнийском центре математика сердца. Там значит, взяли три группы людей, которые владели техниками влияния на свое состояние. То есть они умели вызывать у себя нужное состояние. Им дали просто банки с дистиллированной водой, в которой плавал ДНК. И, соответственно, их задача была повлиять на структуру ДНК. Или там, на размер, там, растянуть или сжать. И вот первая группа... Да, допустим думает про то, что там растянуть или сжать и просто думает. Вторая группа она просто э, входит в какое-то классное состояние, э, создает у себя там, любовь и думает о том, чтобы там растянуть или сжать. Третья группа просто создает себе классное состояние, но ни о чем не думает, то есть не имеет намерения. И дальше соответственно результаты этого исследования, что э, первая группа, которая просто думала что-то изменить, но не входила в состояние, никаких статистически значимых изменений не было. А, третья группа, которая входила в классное состояние, но ну, не думала об этом, тоже никаких особых изменений не было. Но вот эта вторая группа, которая входила в состояние, и в этом состоянии она думала повлиять на ДНК, там где-то около 25% изменения. То есть понимаешь, что это ну, статистически значимое. То есть мы реально своими мыслями влияем на материю, это абсолютный научный факт уже вообще через возможные там темы, просто выраженные в мир, даже изменением состава своего крови, исходя из своих э, мыслей. И получается, что вот это то, что нам прежде всего необходимо освоить. Это самое главное качество, самое основное. Быть счастливыми, здоровыми прямо сейчас и в этом состоянии осознавать то, что мы хотим сделать, то есть что мы хотим реализовать. Вот это вот и важно в учении. Если у тебя, допустим, ты что-то делаешь, но нет состояния, нет результата. Или, допустим, люди там занимаются йогой, медитируют, но они не знают, что, энергию наработали, а результата нет. Вот важно это соединить. И важно именно, чтобы ты делал то, для чего ты рожден, тогда у тебя есть на это врожденная энергия. Поэтому, допустим, люди, ну, хотят там влиять на кого-то, там что-то выступают, говорят, а нету какой-то аудитории, нету впечатления, они не меняют людей. Почему? Они увидели какого-то своего кумира, захотели стать таким же, как он, но у них нет врожденных качеств, но они были бы гениальными изобретателями. Возможно, они не сильно там общественные, но они создавали бы что-то крутое, что вот эти как раз люди, да, которые умеют коммуницировать с большими массами людей, они бы это распространяли. И вот так как раз классно объединяться, знать, кто есть кто, у кого какие сильные таланты, для того, чтобы каждый занял свое место. Но статистика такова, по тому же самому исследовательскому центру Гэллопа, который проводил в 142 странах, только 13% людей довольны своей деятельностью 87 процентов людей занимаются вообще не тем что любят вот такая штука мы просто исправляем это благодарю так этот глубоко глубоко не знаю так как мы глубоко подошли к можно сказать старту эволюции очень было интересно вот этот твой путь проследить и Давай чуть-чуть поговорим про саму эволюцию. Давай. Вот прям раскрой шторочки, так скажем, своего проекта. Я знаю, что у вас большая команда трудится, уже там более 120 человек, 120 тысяч человек прошли там, обучение. 113, 113 тысяч. Что вообще это такое? Что? Это IT-платформа по там, раскрытию предназначения. Что-то человек... Давай покажем. Ну, а, Сейчас ты покажешь, а я перед... Вот, тем, как ты расскажешь, расскажу, как у меня произошло знакомство с эволюцией. Однажды Паша посмотрел мою карту и сказал мне, Саша, у тебя есть вот талант работы с лидерами и объединение лидеров, и тем самым происходит создание каких-то новых проектов. Я проанализировал свою жизнь, проанализировал свое окружение и понял, что да, прикольно. Во-первых, мне это нравится, я легко взаимодействую с лидерами. И... Мне для меня важно, чтобы в моем окружении были лидеры. А самое интересное, что я неосознанно могу лидером быть очень полезен и подсказать там направление. И вот я это у тебя услышал и начал в своей жизни за этим наблюдать. И увидел, что это очень круто работает. За что я тебе очень благодарю, что ты обратил внимание. Раньше для меня это не было какой-то ценностью. То есть я думал, ну так все, наверное, умеют делать. И вот с этой... Это произошло, наверное, года два, может быть, назад. Вот это меня торкнуло. То есть меня это прямо откликнулось, я не знаю, как синхронизировалось. Я это почувствовал. И вот сейчас на протяжении двух лет я потихонечку, потихонечку с тобой взаимодействую, ты мне рассказываешь, я вижу, как реагируют те люди, кому ты делаешь разборы. И я вот постепенно погружаюсь, сейчас влюбился в, в, в твои, ну, можно сказать, в практики короны, за что я тебя очень благодарю. И Сначала в двух словах просто расскажи, а потом покажешь, что такое эволюция, для чего она была создана, кому она может быть полезной, как ей пользоваться, вот, наверное, какие такие простые базовые штуки. Да, если вкратце по сути, то эволюция – это прежде всего онлайн-сервис по глубинному анализу врожденных качеств и потенциала человека. То есть какие таланты потенциального человека есть и как он может выразить их, например, в своих повседневных делах, в бизнесе или в отношениях, как понимать другого человека, как воспитывать детей, как собирать команды. Это, по сути, основа. То есть знание, кто я, кто у тебя другие люди, как мне с ними взаимодействовать. Это как система мышления. Ну, вот если в двух словах какой-нибудь пример с чем-нибудь, аналогию проведи, что это? Человек читает, как ему действовать, и он начинает так действовать? человек читает э, свой врожденный потенциал свои качества но все-таки давай на примере вот давай. так будет объективно мы даже сделаем запись экрана чтобы его показать угу. людям Итак, вот э, перед тобой твой профайл Окей, и допустим мы берем и смотрим что у тебя есть э, за качество например вот у тебя есть э, Талант, который называется «Ритмы жизни». И смотри, сразу читаем. «Способность видеть закономерности, формировать полезные привычки, следовать продуктивному распорядку». «Внутреннее чувство времени, сохранение эффективного ритма, создание ритуалов рабочего расписания и культуры работы в компании, улучшение клиентского корпоративного сервиса и увеличение рейтинга надежности компании». Вот, по сути, наблюдая за тобой, что я вижу, ты делаешь? Ты говоришь мне о том, что важно э, делать э, систематически. Вот если там, ты делаешь какое-то мероприятие, важно его повторять вот, в одно и то же там, время кажд, каждый, э, там, каждую неделю или там, каждый день. У тебя есть четкое там, определенное расписание, я вижу, как ты по нему четко действуешь, и я вижу, что ты как раз очень сильно влияешь на качество клиентского обслуживания. То есть буквально ты реально работаешь с людьми, систематически обеспечивая им поддержку. То есть видеть закономерность, очень прекрасное качество. То есть без него, в принципе, не будет существовать корпоративная культура. Ну, сейчас еще добавилась практика утром в 5.30. Да-да-да, это тоже поддержание ритма. Или, допустим, вот эта тема, да, про которую ты тоже упоминал, соответственно, вот призвание направляющей. Создание пошаговых планов достижения общих целей. Корректировка или изменение направления компании – Руководство и организация людей по местам, где они наиболее эффективны. Собственно, вот эта твоя тема, да, взаимодействие э, с лидерами, она как раз строится на том, что ты предлагаешь какой-то четкий пошаговый план. Вот, допустим, я другой, да, я там более потока, у меня нету планов, что конкретно делать. Вот мне что-то приходит, я интуитивно туда прыгаю, что-то там со мной в жизни происходит. У меня такой стиль. У тебя есть четкое видение наперед, ты знаешь, куда ты идешь, ты планируешь, ты там пишешь этот свой дневник. И ты каждый день совершаешь шаги, и ты что людям передаешь? Ты людям передаешь готовую, четкую систему, что им делать для того, чтобы у них был вот такой результат. Угу. Ну То, что сработало у меня, и я этим хочу делиться. По, по крайней мере, это видео, оно как раз об этом. Я вижу, как работает э, практики, я вижу, как работает эволюция. Мне хочется очень это передать людям, которые вот сейчас ищут, или у них нет энергии, вот, или, может быть, ну, человек потерялся, не знает, чем ему заниматься. Да. Допустим, Глубинные решения, да, тоже один из твоих лидерских качеств. Распознавание закономерности в различных жизненных процессах, практичные решения, улучшение проектов и процессов, написание книг или статей, рисование, дизайн, формирование запасных фондов, наставничество через понимание, какие навыки развивать людям. Смотри, навыки развивать людям. Ты коучем ну, достаточно много времени. Ну, больше 8, -ми 8 -ми лет уже. Вот, собственно, ты был наставником для других людей и до сих пор являешься, помогая им раскрывать определенные конкретные качества. Также я вижу, как работает действительно твоя глубина, вот распознавание закономерностей в различных жизненных процессах и практичные решения. То есть вот даже пообщавшись с тобой вот эти дни, ты вот помнишь, мой вообще восторг, что я просто не мог вот найти вот этот элемент в системе, да, там в эволюции для того, чтобы вести еще к более мощному росту. Я чувствовал, что он где-то есть, но вот прям вот не видел и все. Просто я с тобой побыл, пообщался и вот это произошло. Эврик, это мне указал на вот эти вещи, которые вот были перед глазами все это время, нашел действительно глубинные решения. Плюс книгу ты написал, у тебя есть книга, да, книга есть. фонды запасные формируешь, вот, понимаешь, вот эти вот все склонности, а я, допустим, там не формирую, у меня нет вот этого качества, потому что можно, допустим, думать, а что там не все такие, ну реально все разные, вот у всех разные подходы, то есть я там, говорю, более там какой-то импульсивный поток, более системный, более структурный. Сколько нужно человеку часов, дней, там, лет, чтобы синхронизироваться и вот почувствовать первые результаты, первые, ну, как бы, первые изменения в своей жизни благодаря эволюции? В зависимости от того, как человек готов погружаться. Смотри, если самостоятельно просто читать информацию, изучать, то долго, и долго потому, что человек периодически отвлекается на разные там взаимодействия, друзья, быт, все, что у него выстроено. И пока еще небольшой буфер осознанности. Он что-то там почитал, потом отвлекся и куда-то улетел. Mm -hmm. Это очень долго, потом через какое-то время, возможно, вернется или там не вернется, откроет профиль или не откроет. Но если, допустим, человек интегрируется сразу на практическую программу проживания, где с ним будут работать эксперты, где будут каждый элемент, каждый нюанс объяснять, давать определенные задания на закрепление, тогда у людей за месяц происходит мощный скачок. Не у всех, естественно, потому что все зависит от того, на каком уровне человек находится. Но изменения, они в любом случае есть у всех. Какие есть тогда варианты ускорить? Ну, там, не знаю, средний путь, короткий путь, там самый быстрый путь. Да. Ну, ввиду того, что у нас цель миллиард счастливых реализованных людей, мы просто то, что стоило у нас дорого, мы сделали это максимально доступным просто любому адекватному человеку на этой планете, потому что тысяча рублей в месяц на личное развитие, куда входят просто такие невероятные вещи, да, за которые приходилось раньше платить достаточно больше, то сейчас мы сумели это так соединить и автоматизировать. И вырастет доста достаточное количество людей, которые могут поддерживать, что мы можем такую услугу сейчас предоставить вот за вообще такие доступные деньги. И туда входят, во-первых, персонализированные аффирмации, которые ты просто э, читаешь и активируешь себя, кто ты есть. И мы сейчас доделываем функцию, где просто можно будет нажать на кнопку, и система себе сама рассказывает в аудио, а тебе ты можешь даже не читать, а постоянно тебе напоминает. Плюс, соответственно, специальные упражнения, практика йоги, которые сюда входят, и персонализированные медитации. Вот для кого-то, кто-то не любит медитировать, но э, Запад сейчас ходит с ума по медитациям, и комнаты медитации строят в корпорациях, в Google выступают. Буддийские монахи, почему это происходит? но ну, вот вообще, почему тема биохакинга сейчас популярна? Ну, потому что люди хотят, во-первых, быть более счастливыми. В Америке уже там не популярно. То есть, если ты богат, ты успешен. Не, если ты богат, у тебя нет времени на семью, на детей, на свой лайфстайл, ну, ты совершенно неудачливый человек, ты просто сейчас зря проживаешь свою жизнь идешь по какому-то ложному пути. То есть успешный человек это который делает то, что он любит, он счастливый, у него есть как бы все ресурсы, вот реализации он может повлиять на мир, изменить мир к лучшему. Вот это, собственно, тема счастья, тема реализации. И как раз медитации, йога-аффирмация аффирмации – это основная основа, которая, опять же, здесь сделана, персоциализирована для человека, которая ему каждый день помогает включаться в состояние. И здесь же входит поддержка сообщества. Поэтому на самом деле, если просто человек даже включается, там, заходит на вот эту опцию, его жизнь, она уже, где-то примерно через две-три недели, в месяц, она постепенно уже начинает меняться. Почему? Потому что у него меняется состояние, начинает человек думать по-другому, со временем за мыслями изменяются действия поведение, совершенно другой результат. У нас очень много очень таких интересных, мощных историй есть, знаешь, как люди, например, находились там в группе риска каких-то тяжелых заболеваний, потом у них анализы менялись без медикаментозного вмешательства. Или, допустим, у детей там аллергии и так далее, и меняли питание, у них становилось все в порядке, допустим, вот, в детские сады, мы сейчас в частные внедряем эволюцию, очень хороший резонанс. И допустим, компания там внедрили, выросла на 72,5%. Почему? Потому что люди поняли больше свои таланты, небольшая перестановка кадров, и мы добавили на предприятие так, чтобы люди реально занимались медитацией, йогой, слушали там, свои аффирмации. Это вызвало очень мощный эффект. Не всегда люди там в России готовы да, к этому, но вот западные компании больше открыты, а прогрессивные российские компании смотрят на западные компании. И поэтому сейчас все больше как бы, появляется людей, которые в принципе открыты к этому. Плюс вот это книги автобиография Йога Стива Джобсом, до да, который икона для бизнеса, он тоже открывает предпринимателям глаза, что может быть как бы есть какие-то более тонкие вещи, если этот гений планеты, да, вот в контексте бизнеса достиг таких высот и это была единственная книга на его айпаде, которую он перечитывал каждый год, наверное, вот может все-таки вот стоит хотя бы ее там прочитать для начала, а прочитавший ее, понимаешь, что мир то устроен вообще не так, как мы думаем и нужно смотреть шире для того, чтобы понимать, как все устроено, если ты понимаешь как все устроено, то ты знаешь, что конкретно тебе делать? Ты не совершаешь эти какие-то лишние суетливые действия, ты делаешь более точные действия. И реализован. А, окей. По проекту я понял. Я думаю, что всем, у кого сейчас стоит вопрос самоидентификации, самопознания, там, предназначения сильных сторон это прям супер находка, Ты можешь сказать, там, годы поиска и таких скитаний помог людям сэкономить. По поводу эволюции мы еще, я думаю, поговорим. А мне интересно еще твой, так скажем, долгосрочный план строительства Экогородов. Эко городов эко-городов. Я знаю, что эволюция – это как движок, то есть основа, некая такая... Ну, некий фильтр, может быть, сегментация или помощь людям, чтобы они правильно синхронизировались, с собой взаимодействовали? Да, создание команд, конечно, создание условий, потому что мы же живем не в интернете. Конечно, мы -то сознание свое запускаем, мы делаем какие-то дела, организуем процессы, но живем мы здесь, вот в этом реальном мире, в реальных домах, коннектимся с реальными людьми, едим физическую еду. И задача она в том, чтобы организовать жизнь таким образом, для того, чтобы в определенных таких небольших городах, где-то примерно там по тысяче человек, были созданы условия для гениальных людей, которые реализуют свой потенциал, для того, чтобы создавать очень крутые бизнес-комбинаторы, суперкрутые команды, великолепные стартапы в различных областях, но больше как бы именно в таких гуманных эко-темах в основном. И, соответственно, создать детские сады для того, чтобы они детей могли отправить и с детьми персонализированно будут заниматься, исходя из их талантов. Университеты, бизнес-школы. Там научные центры, центры здоровья, там спортивные залы, разные преподаватели. То есть система просто будет подбирать и организовывать, помогать организовывать команды, помогать создать программу развития для ребенка. Даже приходя в ресторан, смотря в меню, система синхронизируется с твоим его профилем. Это реально как паспорт да, в этом государстве, целая такая эволюционная нация. И где тебе выдаются именно те блюда, которые тебе генетически просто подходят. То есть такие штуки, их можно делать. И это просто создает именно такую среду для вот, реально людей, которые уже понимают, как друг с другом взаимодействовать, где кого усиливать, их дети развиваются, прокачиваются в этих школах. И мы создаем очень крутые проекты для реализации себя. Если я правильно понимаю, то эволюция – это даже не на одно поколение. Да? Это как, э, как новая система образования, что ли, или новая система взаимодействия людей. То есть это как такой внешний алгоритм, к которому ты можешь обратиться и понимать, как тебе проявляться в структуре, да, в системе, взаимодействия между людьми. Не знаю, как объяснить это. Выстроить отношения с самим собой, с другими людьми, понимать, кто твоя жена или кто в муж, для того, чтобы не пытаться людей переделать, не ожидать излишнего от своего ребенка, чтобы просто понимать других людей, понимать себя, в чем мои сильные стороны, где мне необходимо дополнение. Например, человек классный стартапер, но у него не получается масштабировать, он может страдать от этого. Ему просто нужен партнер, который хорошо масштабирует. И, соответственно, система, она может находить, то есть одна из вот частей сейчас промежуточных доек городов, мы постепенно делаем вот эту социальную сеть, которая поможет людям коннектиться, находить друг друга для того, чтобы создавать команды. Это прям да. вообще мечта. Там, хочешь создать проект, нажимаешь оценить своих друзей, да, свой ближний круг. Где там хороший дизайнер, который ко мне подходит? Конечно. Соединение компетенций с врожденным качеством. Потому что у многих людей, у них же, допустим, врожденное качество есть, а компетенция не развита, и нужно некоторое время, чтобы переучиться, подобрать им образовательную программу для того, того, чтобы они пошли туда и прокачали свой талант например, вот так можно очень крутая система и где будет первый город как ты это видишь, когда может быть есть уже какие-то проекты, может кто-то хочет присоединиться, вот мне допустим очень интересно у меня тоже есть ответ очевиден, где там, где мы живем Индонезия, 17 17808 островов, самое большое островное государство в мире, а, а что сейчас в этом направлении ждется, может есть какая-то там фокус-группа или какие-то люди которые там, планируют эти здания, помещения, может какая-то инвестиционная группа есть, что-то есть? Сейчас идет, да. сейчас идет второй этап, а второй этап это как раз соединение команды и вот этого сообщества тех людей, с которыми мы это реализуем и построим, потому что ну, город построить, как бы, ну, окей, да, есть там строительные компании, которые могут это построить, есть инвестиционные фонды, которые под крутой проект могут инвестировать, это же как бы не проблема, самое важное это же люди, которые наполняют это, люди, вместе с которыми это создаешь, поэтому сейчас и происходит именно процесс формирования Команды, которая создаст этот первый город. То есть, Ну а что, для этого же много не надо, сам понимаешь. То есть все, все люди ресурсные, реализуют себя, у тебя есть там ресурсы, у меня есть ресурсы, еще разных людей тоже есть ресурсы, мы просто объединяемся и вот воплощаем то, что мы хотим, потому что каждому из нас классно быть в великолепном окружении, с людьми, с которыми можно пообщаться, где мы усиливаем друг друга и растем. Для меня признак правильного партнерства, это когда в результате взаимодействия друг с другом мы становимся еще более счастливы и богатые, чем были до. То есть если мы объединяемся и становимся более счастливыми и богатыми, значит это правильное сотрудничество. А для этого что важно? Чтобы каждый просто проявлял себя и не пытался менять кого-то другого. Благодарю. Давай пять простых шагов, вот тех действий, которые ты рекомендуешь человеку, чтобы он нашел свое призвание, предназначение. Что необходимо? Прям по шагам. Там. Первый, второй, третий, четвертый. Самое первое действие, которое я рекомендую, это просто вот прямо сейчас взять и зарегистрироваться, чтобы не ходить какими-то долгими а шагами и просто посмотреть свой бывает. потенциал. Хорошо. Да, второе, это сразу же внедрить вот эти все рекомендации по питанию и практикам для того, чтобы повысился уровень ясности и повысилось состояние энергетики, и аффирмации напоминают человеку о том, кто он есть. Это самые основные моменты, и поверь, вот этого достаточно, потому что как только человек входит, в состоянии ясности, ему сыпятся идеи, у него есть энтузиазм, энергия на их реализацию, он начинает что-то делать, реализовывать, он начинает встречать людей со схожими какими-то идеями. Дальше события, ситуации, обстоятельства складываются естественным образом. Я хотел искать себя, я направился на поиски, я хотел находить учителей, я находил учителей. И, соответственно, когда я созрел для того, чтобы строить отношения, и я построил отношения с самим собой, что мне самому по себе стало там классно, в этом состоянии я протянул свою жену, да, с, произошел, с которой произошел еще более там, мощный рост, и там Макс родился, да, наш сын, и проект стал развиваться. То есть это уже такая тема, то есть возникла идея очень мощная, в этот день мне написал мой друг гениальный программист, просто понимаешь, мы там полгода до этого с ним списывались назад там, на отвлеченные темы, здесь как только мне с эта идея, когда мы были в Непале, я понял, что я хочу делать, и он мне пишет, у тебя какая-то есть информация для меня, вот, типа я почувствовал. То есть, и понимаешь, да, какой это шок. То есть, вот такая магия, она происходит в жизни, ты сам это знаешь. Как вот мы просто встречаем людей, там, любимых, друзей, партнеров. Это же естественное течение жизни. Нам просто важно быть в правильном месте, в правильное время, в правильном состоянии. Все. Вот это основа. И вот эту вот основу мы даем, но здесь важна дисциплина и регулярность. То есть важно каждый день питаться здоровой пищей, а не там раз в неделю. Каждый день важно уделять внимание своему телу для того, чтобы настраивать эти правильные биохимические процессы, делая упражнения, которые создают выработку серотонина, гормона счастья, который активирует наш мозг, повышая интеллектуальные способности. То есть каждый день важно быть в состоянии ясности. Для этого как раз мы используем техники медитации, режимы и так далее. В общем, короче, биохакинг только персонализированный. И все, повышение личной эффективности – это основа. Но просто это простые действия, но они должны быть регулярные. Получается два действия. Зарегистрироваться и начать регулярно, ежедневно. Сколько? Месяц, два, три, пять. Как вот ты видишь, сколько необходимо ну, обычному человеку, чтобы почувствовать изменения? Да. А, зависит от того, в каком состоянии находится человек. То есть, смотри, если у человека там все плохо вообще со здоровьем, с деньгами, вот ну совсем все плохо... То есть понятно, что иногда нужно там больше времени. Допустим, у нас там есть… Сколько? Вот когда у человека депрессия, там нет денег, развод. То есть, ну прям реально все плохо, он хочет изменить свою жизнь. Сколько нужно? В... 3-5-6 месяцев, в год. 5, 6 месяцев. То есть по-разному. А есть люди, которые уже сами шли, которые молодцы, у них есть уже какие-то компании, бизнесы, что-то еще. Для них… Одно прочтение, там, один день уже дает кучу инсайтов, озарений, потому что эти люди уже привыкли двигаться. И ну, очень ну да, как, как, как Малик тебе написал сообщение о том, что «Паша, это гениально, я месяц занимаюсь по коруне, читаю свои аффирмации». Не месяц не по коруне, только недавно что он, в принципе, встал там, на путь йоги. Ну, а, ну, ну, прочитал книгу, сделать. начал заниматься ну, йогой, тут не типа что уровень осознанности повысился в два раза вот, с йогой короны. А и, пользуясь как раз случаем, хочется привет передать твоему партнеру Андрею, благодарность Паше, может быть, смотрят те люди, которые уже пользуются эволюцией, вот, Андрей, вы молодцы, классно, спасибо тебе, твоим творчеством, вашей с Пашей пользуются тысячи, даже уже сотни тысяч людей, представляете? Десятки тысяч, сто 113 тысяч человек. Ну десятки тысяч людей. Хорошо, давай будем с тобой в финале. Ты... Будущее уже заглянул. Ну, 100 тысяч уже есть, поэтому сотни тысяч в ближайшее время. Да, и давай под конец мы сделаем небольшой розыгрыш. Может быть, есть люди, у которых... Или, может быть, даже тысячи нет. Или, может быть, они хотят поучаствовать, поиграть. Какой-нибудь подарок от эволюции для тех, кто сейчас смотрит это видео? Давай подарим вот как раз полный профиль со всеми практиками йога, медитации. Финансии. Один, два, три. Можно три. Окей, друзья, смотрите, чтобы бесплатно выиграть профиль, необходимо поставить лайк, написать, почему вы именно хотите, именно вы хотите выиграть этот профиль может быть коротко даже немножечко о себе и обязательно поделиться этим видео в инстаграме если вы будет где-то это в видео в ютьюбе можно взять поделиться в своих соцсетях или отправить своим друзьям близким почему потому что окружение ваше очень важное и меняясь вы будете менять и влиять на свое окружение тем самым вы будете вместе расти и тем самым вам будет легче перейти на новый уровень там, осознанности жизни. И маленькая история. Я живу на острове Бали последние лет 8 уже. И здесь есть группа людей, у которых там несколько ресторанов, они строят там по 250 вилл, то есть у них там... Мерсед... Ну, то есть финансовая часть уже давно-давно закрыта. И я обычно туда приходил в гости, там есть просто близкие друзья, это очень закрытый круг, ну, чтобы пообщаться, такой нетворкинг хороший. То есть это такой круг людей, которые... Ну, там, Дольче Габана, там, Губы, там, Сиси, там, Кокаинчик, короче, музычка, диджейчик, там, да. вот. И какое было мое удивление, что придя на такую вечеринку, я увидел, как одна девушка достает из сумочки полосанта и начинает окуривать парня. Ну я думаю, ну ладно, шутит ребят, всякое бывает, потому что мы в духовной практике и в убудской теме, ну для нас это нормально. А здесь это как бы неестественный процесс, но я думаю, ладно. Далее парень один садит девушку и говорит, я буду тебя заряжать, закрывай глаза. И он делает и рейки. Я думаю, интересно. А интересно, ты, да? проникла духовная среда. Да, Уже думаю, Как-то думают, что это такое необычное, по крайней мере, я такого никогда не видел. Вот. Но пик для меня был открытие, когда сидел парень, и вокруг него сидело там, пять девчонок, и он им рассказывал про там, эзотерику, про там, профили, про химнодизайн, про астрологию, потом какой-то еще у него там, физиогномика, и они вокруг него 6 часов сидели. Вот. И мой друг, который пролетел с России сюда, я говорю, вот смотри, ты пролетишь еще через три года в следующий раз, а мы будем все левитировать. Говорю, не левитировать, а левитировать. И для меня это хороший знак, что, в принципе, все вот идет сейчас к пониманию здоровья, самореализации, такого духовного развития. Поэтому в ближайшие 5-7-10 лет Россия просто будет пользоваться эволюцией. Я так вижу, вангую немножко, что это будет как некий, знаешь, алгоритм такой самоидентификации чтобы скоординировать свой путь встать на рельсы и потом войти нам всем в какую-то уже этот сингулярность, да или как это называется? 70 лет уже мир будет этим Поэтому я с тобой. Круто, что ты есть, круто, что у тебя есть такой проект, такие знания и это все, друзья, тысячи рублей, можно сказать, берите бесплатно, трансформируйтесь, развивайтесь, расширяйтесь, несите в мир. Добро, тепло, любовь, заботьтесь. Мы вот топим за это. Эко-города, осознанное окружение, здоровые люди. Присоединяйтесь, эво-сообщество. Ура! Спасибо. Благодарю тебя, Паш.